Здравствуй! Ты что тут делаешь? Дед! войнувку играю, хочешь поиграть вместе? Нет! Ух ты, дед! Уворачивай! Всем добра, дорогие друзья! С вами Винди и Юджин. Всем хай, с вами Юджин И сегодня со мной мой новый друг Которого вы все ждали В Индии. Здравствуйте, да, мы таки с Юджином решили встретиться Вот здесь, возле прекрасной хрущевки И разобраться такие Кто из нас самый лысый, из лысых Самый лучший, из лучших И на самом деле мы здесь не просто так, это наш дом Это старый наш райончик, где мы О -о -о. с Андрюхой выросли Вот здесь, помнишь, как мы сидели Щелкали семки Да, я помню, а помнишь, вот здесь бабка нас с тобой гоняла, когда мы вот здесь с тобой это усилие да конечно помню мы с детства паркурили вместе с ним и да, освоили да, это да. мастерство на сто процентов теперь мы точно сможем убежать от этих тварей от этих гопников которые прессуют нас здесь да начнется битва за трубы я король труб ты король труб он уже за мной ты его недооцениваешь что может найти способ вот Тебя убили! Паркуй мне в помощь! Держись, Евгений! Я держусь! Главное распрыжечку делать, и все будет хорошо. Как там? А чё за мной-то бежит он! Блин, Юджин, надо было тебе лучше меня обучать! Он застрял! Он застрял! Лох! Нам нужно что-то покруче. Надо увеличивать количество! Надо увеличивать количество! Я. А! Я привлекаю! сюда! Идите сюда! Они все за тобой отрядом! Они все за мной все прыгают! Юджин, они что, прыгать умеют? Они умеют прыгать, я тебе говорю, от них не убежать, они учатся, понимаешь? А! Они обучаются. Они обучаются. А! Меня твои парни добили, они просто выскочили из-за угла сейчас. Но это не мои парни, мы уже расстались давно, так что не надо. Направо беги, вон он я. Я вижу тебя. Бегу, бегу, бегу, бегу. я тебя болею, давай. Пожалуйста, запрыгни. Давай, давай, сейчас. Я их принимаю от всех пока что. Они телепортируются, ты меня об этом не предупреждал. Ой, слышишь меня? Я слышу тебя. Слышу, тебя бегу к тебе. Если я правильно надел наушники. Это не ты, это он бежит! Чекат! Как я не Стоп. умный, йога! Так, я пока я возник продукта. Чувак, я увидел призрака <гас> только что. Я увидел. А, Но страшнее только бунга! Лучше призраков видеть здесь! Я реально увидел призрака. Вот прям без шуток. В смысле? Откуда? В переулке! Человека, он шел и исчез. Это... Я сейчас подумал, что это ты! Серьезно, за... ты не шутишь? Я прям серьезно тебе говорю, ты потом посмотришь. Политик доказательства! Ага, я застрял да, да, да, призрака да, да, да. на камеру! Они существуют! Это был призрак! Опа! Слушай, в падик! Можно в падик зайти! Иди сюда! Можно спрятаться! А они двери проходят, нормально? Да, да, проходят очень хорошо, если что. Это их ненадолго задерживают. Я нашел падик! Запрыгиваю! Ой, я в магазине! Быстрее, быстрее дверь! Мы происходит? Мне кажется, нам слишком легко. Как да, считаешь? мы даже встретиться друг с другом не можем. Ты слышишь меня? Тайна раскрыта, Евгений. Да. Я не так наушники... Дел. Thank... я вижу тебя! Ты жив? Я... Я рядом! Да. Я пытаюсь! Так, Слушай, я commentary. вообще в канализацию сейчас иду. Я в канализации! А мне кажется, они к тебе, кстати, пошли. Я в канализации прям вообще, что... в самой классической канализации. А, окей. Чёрты гады, окружают меня! А! Паркур! Паркур мне помощь. Они тоже паркурят. Я возле парадуктов. Наш обычный день проходит так. Меня парадукты. От от слова. парадукты. Паранормальность. Парадукты. Вот парадукты. почему там все летало, когда ты заходил. Да. Прыжок. А -а -а -а! Стоп, стоп, стоп, Ты куда смог? На крышу? А ты смог умереть. Ладно. О, парадукты. Он идет за мной. Он идет за мной. Он зайдет сейчас ко мне в парадукты. Я слышу звуки, я слышу звуки, я иду наверх, на третий этаж. Ой, какой четвертый, пятый. Я слышу, слышу какие-то звуки, удары. Так, я, я на балкон. Я я рядом с тобой. Я на балкон вышел. Ой, блин, тут повсюду, тут повсюду а, призраки. Я, я тоже иду на крышу. прямо вот секунду. Залезай, секунда. залезай, мимо. Да, О. между двух стен попрыгай просто, где пространство хорошее. Я стреляю, вот здесь рядом. Да, сейчас. Да почему мне не получается нормально прыгать, когда надо? <свист> Только когда надо, мне не получается <свист> ничего. А что ты ко мне не пошел? Потому что я не хотел подвергать тебе опасности. Спасибо, ты, ты очень любезен. А теперь я хочу подвергать тебе опасности. Спаси <свист> меня! Грубиян, это дурной тон подвергать меня опасности. Оп! Есть! Двери открываются, какие-то. Они не знают, все! что я. Здесь. Беги оттуда. Я иду наверх. Я вижу. Я иду наверх. Они все собрались, они друг у друга на головах стоят. Они заходят по одному. Да Ой, ты кройся, ты ж гребаная эта дверь. Да как мне выйти? Я хочу выйти на балкон! <свас> хочу из балкона выйти на крышу! <свас> <свас> пожалуйста, нет! Я на крыше, я с крыши, я как Бэтмен стою. Объемай! Вот, Андреана! Держись за мою руку, брат! Оо! Ладно, у меня есть выбор, иначе они ко мне придут! Я прыгаю! Я напрыгнул! Слушай, они не забираются. Они вообще не справляются. Мы их победили, чувак, мы их победили, кажется. Ой. Мы с Евгением приехали в новый город. Я пока что спрячусь. Шар, нет! Как будто толпа зомби за мной гонится, боже мой! Так, так, так, так, так, я выживаю! Блин! Ты не выжил. Я не выжил, но в конце я взмыл воздух, как... Кто взмывает воздух величаво? Как я. Короче, я возле мотеля, возле заправки, а теперь я возле аптеки. А теперь я возле туннеля. А теперь я сдох. Окей. Вот я вижу тебя! Евгений! Я кидаю в гранату! Хорошо. Как минимум, это их нервирует, надеюсь, хотя бы. Вот, куда? Как минимум, Куда ты? Ты где? Я его пропрыгнул. Я, я не бегу вместе с ними. а Ты за мной? Ты за... Ты с ними за мной? Да, я пришел объединиться. О нет, они предали меня. Они же с тобой. Они же тобой. Быстрей. У нас вошла в отеле. Давай в лифт. Лифт. Лифт. Куда ты идешь Здесь. Ты едешь. Да, ты едешь. Ты едешь. Ты едешь. Я в полицейском департаменте, и они бегут за мной. А как улица называется? Я тебя найду. Мэрпл. Мэрпл? Через 300 метров поверните налево. Хорошо. Еду. А, наверное, можно уже не ехать. Самая долгая доставка. Черт! Теперь меня штрафуют. И пицца стынет Да я лучше подорву себя. Пока а на Юджину я... нападают, я прячусь. Хорошо тебе, наверное. Сидеть, короче, как крыса где-то в коробке какой-нибудь из-под холодильника. так Возле музыки. Я тебя вижу. Давай. Залетай. Опа, залетел. Да, вот он ты. Есть. Отлично. Здесь мы в безопасности. Ненадолго, они уже пытаются нас обогнуть. Где? Давай, сюда. Нет? Я да, да, да, да, да. Я вышел. Да, отлично, отлично. Вот он, вот он, вот он. Пойдем дальше. Дальше? Окей. Тут можно, перелезть просто эту штуку. Хорошо, я. Перейду. О! Слева! Отлично. Слева! А, слева! Бежим! Бежим! Бежим, бежим! Да, да, да, бежим. Да, да, да. Перепрыгивай через не... заборы! Это их замедлится! Я не могу перепрыгнуть через забор! Ладно, я его убежал, я убежал! Ой! Бежим, бежим! Я Нет, врезался взорву! Ты спец уже уберу. мертв! Фу О! Мой. В офисное здание! В офисное. то Черт! Идут вот! На назад, назад, назад, назад! Направ. Посмотри, видишь, лестница! Вот лестница! А, вижу, вижу, вижу, Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Давай! Ты сможешь! Запрыгивай! Я не могу! Используй! Используй паркур, не нервничай! В другую сторону паркур! Пока их еще нет, у тебя есть шанс. Давай, пожалуйста, сделай это. Давай! Я пытаюсь... Пытаюсь лучше! 10% 110% выложись! Ты погибнешь, ты понимаешь? Не смотри, пой... Черт, Я на тебя погиб, я засмотрелся. У них есть очень интересный баг, что когда я стою на месте, они просто на меня смотрят. А сейчас они ушли в другую сторону, да. Я меня! О, я забрался на фонарь. здесь. Я забрался. А им до фонаря, куда я там забрался, блин. Найн! Найн! Айнды! Счупард! Счувард! Есть! Грамото спасся! Я вижу тебя! Oh, я вижу хорошо, тебя, слушай тебя, а не <мех> за тобой! Хорошо, <мех> продолжай смотреть на крышу. Когда ты смотришь, мне как-то комфортней. Как <мех> ты так долго выживаешь! Я не знаю! Вон он, вон ты! Идем сюда! Закрой! Забегаем, забегаем! Закрой за собой дверь! Я открываю следующее. О, ноу. Они смотрят на тебя. Ты погиб? Да. Скорее, скорее. Я очень хочу жить. Давай, быстрее открывай. Чёртова дверь, закрывай. Закрывай дверь. Закрывай дверь. Закрывай дверь. Бежим, бежим, бежим. Просто главное про... Заденька. налево, налево, налево! далево. Мы разошлись. Хорошо, я сейчас приду. Хорошо. Я выживу, я выживу Выживай, выживай, Евгений, я ради тебя Тебя обманул Ха Побежали, побежали, побежали, побежали Так, я открываю ворота Слева очень их много Закрывай! Закрывай, закрывай, закрывай, закрывай Беги, беги, Беги, беги, беги, забегай, забегай Ладно, закрывай дверь Они забегают А тут некуда идти дальше Там целоступик, да Ты погиб Это была проблема Пожалуйста, пожалуйста, паркур, спаси Есть! Как я грамотно улизнул от них, от всех! Боже мой, да я просто великолепен. <laughs> я улизнул, как подлый трус, <laughs> как крыса. Пожалуйста, оп. Да, блин, ни к чему блин, этот блин. трюк дебильный какой-то выполнил. Просто незачем прыгнул, замерил только себя. Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас. Оп. Ага. Я, блин, еще выживаю каким-то хреновым образом. Вот ты где. Слушай, ты вообще очень живучий. Вот где? ты где. Прыгаем. Вот он. Черт. Черт. Есть! Как Есть! Есть! Я не знаю, у меня столб спал. <с Stuff> Просто мгновенно а -а, залез а -а, на эту кафо-два. -а, нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Чих, чих, Ты где? Так. Я стреляю. Ага. Я мру. Давай. Направо бежим, направо. О, хорошо, вовремя сказать. Сейчас идем налево. Давай, хорошо. Давай, контролируем. Сейчас вот это. Вот. Просто бежим. Вот сюда запрыгиваем. Ищи сюда запрыгивай. Хорошо. Оп! Я вижу тебя! Я залез! Что происходит? Ты слез? Зачем ты слез? Видишь меня! Зачем ты слез? Я звучит! Вот, смотри! За тобой. Я за здесь тобой. стою, вот, налево, налево повернись! Видишь меня! Налево! Да сзади, сзади я! Да ты просто пробежал мимо меня! А -а -а. Вот он я! Я видел, я видел, я видел, я видел! Они не бегут за мной! Я да почему? Я не знаю, потому что я классный парень. Они у них какие-то отличные счёты со мной. я очень долго выживаю, кстати, против них. Да, ты молодец, я чувствую себя комментатором. Итак, Винди бежит от стаи от банка разъярённых, они все хотят его душу. Они пришли по его душе, хотят его душу. Я к тебе. Да, он бежал да. И сейчас перепрыгнули через бордюр, встанет возле Евгения. Мне Смотри, вот, смотри, да. Да, они не нападают. Они трассированы, я их научил. Оп, оп, оп. Назад. У, у, у, мы их приручили, наконец-то. Но внезапно появился <с Соник. Но он тоже не знает. Он тоже не знает, что делать. Он видел, сразу испугался, и убежал. Он побежал за тобой. Итак, мои господа, в разный момент мы наблюдаем, как Евгений только что стал голым. Так где ты, -мо! моё Я не знаю. Я пытаюсь отпаркурить себя в какое-нибудь безопасное место, но чего. то Ой, я вижу... Я а когда-то ломаю себе ноги просто и все, повсюду. О, нет, не идите ко мне, пожалуйста. Так, я вынужден Элип. совершить прыжок Веры до железной дороги. Да. Пожалуйста. Ага. Он Запрыгну? меня подловил на прыжке. Железная Запрыгну? дорога, прыгаем. Железная дорога. Прыжу. Я здесь. Ты О! здесь? Я запрыгнул. Отлично. Есть. Так, а что где они? дальше? Я не вот знаю. Вот они под нами, мы можем видеть, где они. О, -о, О, блин. Они пытаются запрыгнуть к нам. Слушай, они могут телепортнуться, я думаю, не стоит... Оставаться на одном месте. Да, давай. Я не знаю, могут ли они или нет. Где я? Чержак! Пожалуйста! Я напрыгнул! это круто было сейчас! Где-то там такой крутой... Да, блин, это было очень круто, но я потерялся просто. Беги, беги, беги! Забегаем! Беги! Беги! вверх. Беги! Беги! Беги! вверх! да, да, да, да. Все в порядке, пока их нет. Они, они на лестнице клетки. Я открою дверь. Давай я держу дверь. Закрываю. Хорошо, разбудяйся. Хорошо. Нет, нет. смог мог допрыгнуть. Я сейчас приду к тебе. Закройте дверь. Закройся дверь. Спас... Открылась. Я вижу, они за тобой. Главное, лезь не по лифту, окей? Я слышу Соника, он за мной бежит. Есть. Вот он ты, я вижу тебя. Нет. Ладно, о, о, Я, я из Я к тебе. Я, я пока живу. Тебя. О, спасибо. Я спасибо. Я спасибо. но я все еще живу. Я Они все меня окружают. Они все меня окружают Два раза. Я слышу тебя. О, шип. О! Как я их Я прям спуск них пробежал! Вот а я! Я сейчас дверь закрою, дверь закрываю, забегай! А, в какую дверь ты хочешь? Куда? А! Я успел! Я успел забежать! Так, теперь что дальше? Валим отсюда! Ну да. Бежим за мной! О, нет, не туда! другую сторону! Назад, назад, Вот сюда, да! Бежим за мной! Через заборы, через заборы! В аптеку? В аптеку? В аптеку, в аптеку, в аптеку! Я тебя догоню! Тут, нет, с другой ты, ты В другом месте, походу, каком-то. Ой-ой-ой. А! Я видел твой труп. Твой хладненький трупик упал, так мило. О! И мой теперь тоже. Беги, Ладно. беги, беги! Сзади тебя! Вот сюда бежим! Оу! Бежим, бежим, сзади, бежим! Рядом! Тебя по другой ой, ты погиб! Я на тебя засмотрелся. Я понимаю, это очень роскошное зрелище. Оп! Оп! Да чтоб тебя! Как же нервничать начинать, когда их так много! Ого, су... Так, о! я точно знаю, где ты Слушай, я точно знаю, смотри, я запрыгнул Здесь, ой, так, я открываю, закрываю, ты дверь. закрываешь Я открываю, ты закрываешь Закрываю, закрываю, закрываю, закрываю. Ой-ой-ой, Оп. Оп. я случайно улетел Прилети обратно, прилети обратно Есть. С тобой. Ой, о, я Убегай я... оттуда У -у -у -у. Ты на крыше? Нет Ну хотелось бы очень так быть, да, я на крыше теперь Я все, я теперь на крыше Я еще выше забираюсь Я спасся, теперь надо куда-нибудь еще я, на я тебя вижу, я опускаю сигнальную Думаю, ракету нормально. Отлично! Твоя а. ракета не успела меня спасти. Оп! Ой! Оп! Оп! Ой -ой -ой. Есть! Хорошо! Это было хорошо! Это было отлично! Ой, мы вместе с Соником прыгаем на пару! Закрой! Чрт! Черт! Черт! У меня пока вообще прекрасно получается. Я на крыше, если что, я упал! Блин, ну что ж так! Ага. О! Хорошо! Что-то можно сделать. Как-то можно выжить. Можно выжить. Залезай, залезай, Всегда залезай. Можно. Просто повыше забирайся. Сейчас. Я Сейчас я это тебя. сделаю. Сейчас я, я это верю, сделаю. Справляйся. Превозмогай. Превозмогать. Есть. Я Давай. превозмог. Есть. Ты видел, как я превозмог? Нет, я залез на крык. Вижу. Я, я, я на иду к тебя. Не, Не уверен, что это хорошая идея. Ой, я обумки везде. Так, все, я отсюда сваливаю. А -а -а. О, -о, О, ну зачем ты умер? Я слышу твою борьбу. Закрой, пожалуйста, закрой ворота. Так, меня закрой... еще никто Спасибо. не просил замолчать. О, как я вовремя закрыл врата! Тут можно бежать по стене. Так? Я не знаю, я как <посидела>, посидела только что. Я в храме тебя жду, если что с мной заходи. Исповедусь. Хорошо! Обязательно. О нет, а бунга смотрит на меня из угла. Oh. Наказали тебя за твои грехи. Попадешь ты в ад, кажется. Я воскрес. Если наша жизнь это ад, то, наверное. О, нет. пришел Абунга ко мне. А где А меня убили там, так что лучше туда не идти. Я за Соником. Стреляем в глаза. Да не, бешай! бежали. Бежали, побежали, побежали. Черт, ты меня остановил. Дверь. Да. Дверь. Забегай. Закрыл. Мы отсюда не выбежим. Дальше. Стоп. Об Абсцену, на полку. Дальше что? Абунга. А Бунга. Хорошо. Черт. Трехочковый, давай. нет. Я побежал. Залезай ко мне Да, иди наверх. Иди наверх, на самое верх. Знаешь, что в верх, самое верху. Помни об этом. Ты не дают мне дверь открыть, призраки. Ты все еще там в том здании? Они уже не с нами. Они за мной? Они, конечно же, за мной. Естественно. За тобой. Закрывай дверь, беги. Ааа! Я сдерживаю их. Отлично. Я все Я зашел в дом. Какой-то склад. Нахрен я сюда зашел. Там есть подъем. Нет, тут есть только выход опять же к ним. Теперь я бегу в туннели. Я пока от них хорошо, успешно убегаю. Полицейский участок. За да. тобой бежит только один. Где здесь мне выжить? Дайте мне выжить. Я в кабинет какой-то зашел. Я не принимаю сейчас никого. Уйдите. Принял все же. Да, принял. Давай, Давай сюда. Сюда. в туннель. Направо, налево. Налево, да? Хорошо. Нет, а налево здесь? не беги. Не беги, не беги. Бег? Нет. Я бегу, все окей. Okay. Сдерживаем. Господи. А -а -а -а -а! господи! Уходите, как вы видите, друзья, ни одного обунги да. нету здесь А нет, их целая куча, они за тебя <связанная> Я хотел нагнать, что мы победили Но мы победили тем, что мы не сдались Несмотря на всю тщетность нашего положения Мы все равно продолжали бороться А значит, это уже победа Это половина победы, это четверть Это немножко капля победы, короче, хоть немножко Победы есть. Но по капле каждый из нас дает победы, и поэтому мы победили. В Наши капли вместе соединились. Ну что, ребят, пока что на этом все. Спасибо большое, подписывайтесь на Юджина. Спасибо всем, друзья, что смотрели. Подписывайтесь обязательно на канал Винди, он здесь, или ссылка будет в описании. И что ж, лайкайте, если вам понравилась наша беготня, и вы хотите увидеть больше. Обязательно дайте об этом знать в комментариях, Или и в мы поиграем. Могут быть, возможно? другие игры, да, которые можно сыграть вместе. В общем, пишите в комментариях ваши предложения. С вами были мы. Всем пять!